Всем привет, вы на канале History on Family, и наконец-то настали долгожданные ролики по подготовке нашего отпуска, мы поедем на море, давай закатывать чемоданы. В этом ролике, короче, мы заказали два, два чехла на эти два чемодана с эксклюзивным дизайном, сам, короче, я делал вот это чехлы. Давай, рассказывай. Привет. Начнем с того, что обзор на наши прекрасные чемоданы уже был. Мы снимали дельный вид, где мы их покупали, сколько они стоят и так далее. Фирма называется American Tourister. Вроде бы нормальные чемоданы, вроде бы как нас все устроило. И, короче, наша была идея, что мы хотим чемоданы с чехлами, чтобы лишний раз их не повредить, не поранить, не поцарапать, поранить. Да. И в итоге Леша создал макет, нам его сделали. Фильма, Фильма. Фирма называется Росфлаг. Или нет? Короче, если вам интересно, напишите нам в директ, в директ, в инстаграме, мы вам напишем эту компанию, которая нам да. могла сделать те классные штуки, о которых мы долго-долго думали. Компания крутая, но нам не, нам не очень понравилось, что это все долго, да. Если вы готовы ждать, да. пожалуйста. Короче, все вот эта фигурка предоставляется в мешочках тканевых, которые тоже под наш дизайн. Опять же, если вы не можете создать это сами, вам помогут. Там есть свои дизайнеры, которые это могут как-то спроектировать. Но мы понимали, что мы хотим, и а понимали, что мы это можем сделать. И поэтому у нас получилось как-то так. Короче, это очень крутая идея. Так как у нас чемоданы очень большие, и нас будет видно с ними издалека. К слову, может быть, просто по видосу. это непонятно. Если что, это размер Элька. То есть, это высота... Я не знаю, какая... Как Короче, это Еще? размер L. Есть 3-4 стандартных размера от S до XL размера чемоданов. Это l огромная, почти на 90 литров, если не ошибаюсь. Поэтому в кадре это просто может быть меньше выглядит. Но они очень Эксклюзивные чехлы с QR-кодом нашего канала. Если вы сейчас... Стоп, вот так. О. Да, попробуй. Если вы сейчас наведете камеру и вас сразу перекинут на наш канал Во. давай примерим по качеству какой-то тянущийся материал синтетика не знаю как сказать все хорошо сшито никаких ниток не, не торчит снизу молния которая будет соединяться снизу вот чемодана он. есть стандартные молнии с боковушек для вот молнии, фу, какой молнии для ручки, на каких-то чемоданах она может быть справа, слева, с каждой стороны есть специальная молния, поэтому все, блин, я не знаю, все круто, стандартно, классно, мы немножечко прогадались с макетом, можешь показать, что я имею в виду? то есть мы пытались сделать так, чтобы вот эта вот часть чемодана, она вся была в белых подтеках, и вроде как бы по макету все совпадало, но так как это шили, у нас немножечко не совпало. Ну Но смотрится все равно классно и хорошо. Будем мерить? Да. Давай. Если вы хотите, чтобы я сделал более подробную инструкцию, как же сделать своими руками вот такой дизайн, ну, не обязательно такой, любой дизайн, пишите в комментарии, я обязательно покажу вам это. Это все делается через фотошоп. Чего-то меня не одевает. Давай. Не получается. Я пере... средства я переживала то что будет просвечивать а, Ну, просвечивает. я переживала очень сильно за размер что мы прогадаем хотя как тут прогадать если они стандартные так самое главное все везде натянуть чтобы все было равномерно аккуратно и красиво Дай. Я вижу, как это смотрится на телефоне, у нас просто стоит снизу телефона, мы увидим, что происходит на картинке. Как это классно смотрится, капец. Это была супер крутая идея, просто. Вообще у, нас, у меня сначала просто... Ой, не показывали цензура. У меня сначала просто появилась идея, что нам нужно сделать чехлы на чемодан, так, как можно было бы найти наш канал, то есть просто название, что это YouTube и так далее. Алеша накинул классную идею, что это можно сделать с QR-кодом, потому что я понимаю, что старое поколение, не знает, что такое QR-код, но это очень крутая тема, потому что ты просто наводишь камеру, тебя уже перекидывают, тебе не нужно искать по поиску, не смотреть всю эту тему, и это очень круто и классно. Плюс мы Она... хотели изначально одинакового цвета чемодана. У нас не получилось так купить, потому что это были последние модели такого размера. Мы взяли два разных. Один желтый, один красный. Но в чехлах они смотрятся абсолютно одинаково. А так полностью дизайн. Здесь я сделал типа наши отпечатки пальцев. Рук. Рук. И с этой стороны то же самое. Но я еще в макете не понял, для чего нужно... Там была низкая полоса. Да, на прямоугольничек. оказывается, это чехлы. Чехлы идут в комплекте. Субскрайб. Вот, я не знал, для чего это. Ну ладно, вот они. Получились они вот так. Не ну, не ну, не как сказать, да, я даже не знаю, неудобная ситуация, наверное, сегодня Сегодня у нас 18 апреля, и мы целенаправленно собирались встать сегодня в 6 утра, собраться, чтобы к 8-9 утра поехать на вокзал и купить билеты на море именно в ту сторону, потому что в обратное еще не выложили, мы проснулись, легли спать обратно, проснулись еще раз, легли спать обратно, в итоге мы встали без 15.8 или 9, без 15.9, по-моему, утра, мы понимаем, что часть билетов уже купили, и мы физически не успеем доехать к другому концу города, и купить билеты пока, первое, не повысилась цена, и второе, пока, ну, просто нужных нам билетов не осталось. Поэтому мы решили все-таки рискнуть и купить по интернету. У нас была одна большая проблема, мы понимали, что одним заказом невозможно на сайте РЖД оформить две нижних полки в купе. К сожалению, это так, потому что вероятность того, что купить верхние места намного уже ниже, потому что никто не хочет ехать сверху, в итоге мы додумались до очень логичного и варианта, что можно сделать так, как мы сделали. Заплатили просто по отдельности, вот и все. Да, мы с одного телефона оформили один заказ, со второго второй. Сначала мы забронировали места, то есть мы понимали, что в принципе мы можем забронировать, успеть доехать до вокзала и там... Нормально поговорить, что мы будем полностью уверены, что мы купили то, то, то место, тот вагон, вообще тот день. Потому что мы никогда раньше не делали, не делали, не делали это. Но в итоге мы бронируем, мы понимаем, что это бронь на 10 минут. И все, и мы просто быстро с одного телефона одновременно я нажимаю это место, с другой стороны нажимаю левое место. И мы забронировали и оплатили с карточки просто вот так вот. Та Также, если вы хотите сэкономить на покупке билетов, нужно покупать билеты заранее, заранее сразу же в первый день, когда выходит место. В первые часы, первые часы да. Потому что билеты выкладываются за 90 дней до дня отъезда в то место, куда вам нужно. Не всегда. Есть те, кто за 30 дней. Короче, кто -то кто -то лучше покупать в первый день, когда только-только они появляются. На сайте, потому что с каждой минутой, грубо говоря, в зависимости от того, как покупают билеты, цена растет, и растет достаточно прилично. За, минут... За 10 минут она выросла в 400 рублей, рублей в нашем случае. А потом, когда мы уже купили, начали просто мониторить, купили, я понимаю, что это будет теперь наша больная тема в ближайшие три месяца, мы будем сидеть и караулить, смотреть, купили ли верхние полки над нами в нашем купе. И я захожу буквально минут через 20, а ценник возрос еще на полтора тысячи на билет. То есть буквально за там несколько часов, грубо говоря, если ценник был 1000 рублей, он стал, получается, половиной тысячи. И это разница приличная, если ты покупаешь на двоих. Поэтому желательно покупать, наверное, все-таки сразу. То есть ты знаешь, что ты конкретно поедешь, что у тебя все уже распланировано. Едешь туда-то, все, да, не в последнюю неделю, не в последний месяц. Потому что да, придется довольствоваться тем, что есть. Короче, мы не смогли забрать эти чехлы. Я попросил свою тетю забрать их. И я понимаю, что даже работники, которые работали в выдаче этих чехлов, сканировали QR-код и переходили на наш канал, Uh, я не сомневаюсь, в том, что те люди, которые печатали эти принты, тоже переходили на наш канал, так что это очень крутая идея, пользуйтесь. Вы только представляете, короче, как мы будем ходить по этому вокзалу вот так вот, чемоданы очень большие. Ну, б... Мы пытались, кстати, сканировать где-то метров с 5-7, сканируется вообще спокойно, камера не тупит, не тормозит, но опять же это на айфонах, я не знаю, как на других телефонах. но в размере очень маленьком, он очень быстро считывает и сразу перекидывает. Когда вы включаете телефон, сразу же появляется ссылка, обнаружен QR-код и пароль, и вас автоматически перебрасывает на наш YouTube-канал. Давай. Все, давай. Рузи долг у тебя. Папам. Да. Они очень большие, они очень, очень сильно бросаются в глаза. Вот Вообще... Причем мы, кстати, сделали помимо того, что здесь есть впереди, есть возможность того, что кто-то этого не увидит, потому что мы едем, допустим, везем чемодан боком или просто мы его везем. Ну, Неудобно видимо его вот так вот лежит соответственно И с обратной стороны у нас абсолютно то же самое То есть с любой стороны будет видно Классно, что это такое Но Это очень крутая покупка и Я безумно рада, что мы додумались До такой штуки Это очень круто смотрится Это прям, не знаю, не, не передать эмоции Короче, компания, которая Занимается этими чехлами Скинули изначально Вот такой файл я его скачаю, покажу. Давай грузись. Блин, это уже мое. Блин, это да так круто. Да написано в первом файле. «Витабо». Скинули вот этот файл. Я его сохраню. Сохраняю. Короче, как же сделать свой дизайн? Если у вас есть приложение Adobe Photoshop, Adobe Photoshop. Откры, открываем его через Adobe Photoshop, у нас открывается он. Как же нам ставить свой дизайн туда? Берем любую картинку. Допустим, вот у меня есть одна. Пуляем его в Photoshop. Я тоже хочу посмотреть, я не видела. Растягиваем. растянули. Это может быть совершенно любая картинка. Вот в данном случае это вот. Вот, вот она. И правой кнопкой мыши создать обтравочную маску тыкаем, и у нас появляется свой собственный дизайн, и все. И вот, к слову, вот эта вот полосочка, вот про нее мы не понимали, там отсвечивать, ну, вставишь, короче, картинку, uh -huh. мы не понимали, что это за полосочка, это как раз она оказалась именно где? Чехлом. Да, это оказалось именно чехлом на чехол, и, короче, я не знаю, это получилось очень круто. К слову, я не знаю, здесь видно, не видно. Обратил ли кто внимание? Для тех, кто не понимает, как работает QR-код, для чего мы это делаем. Здесь даже специально написано с обоих сторон, что типа наведи камеру, и тебя перекинет на YouTube. В ближайшем времени мы уже начнем заполнять эти чемоданы, чтобы уехать. Наконец-таки перевоплощаться в черных людей, отдыхать на море, загорать. Купаться и и снимать вам красные видосчики. Я думаю, что люди, когда мы там, допустим, будем идти по вокзалу, там, в такси садиться или еще где-то, приедем именно уже в Лазаревской. Кстати, да, кто не знает до сих пор, то, что мы собирались на море, знают все, а мы поедем конкретно в Краснодарский край, в Сочи, в поселок Лазаревская. Поедем мы 16 июля и будем там до 28 июля, то есть на две недели. Слово о том, какие были возможности, как нам поехать. Было четыре варианта. А вообще, в принципе, передвижение из нашего города, мы живем в Нижнем городе, кто не в курсе, поехать именно туда, куда мы планируем в Лазарявсе. Первый это, вообще, самый простой вариант, который, мне кажется, почти никто не есть, это блокаром, ну, типа, в пучке на машине, или бы на своей машине. Второй вариант это автобус, третий вариант это поезд, и четвертый это самолет автобус мы не рассматривали вообще, то есть мы посмотрели ценник, да, это самый дешевый вариант, который есть, это там 3 две с половиной, где-то тысячи рублей, машину мы не рассматривали, потому что на с попутчиками мы ехать не хотим, своей машины у нас, к сожалению, пока нет, остается два варианта, самолет либо поезд, самолет все классно, круто, ценник приблизительно тот же самый, что ехать на поезде в СВ, но самолет, самый ближайший приезжает в Сочи, на нем добираться 2,5 часа это капец, какое преимущество. Ну, да, да. в принципе, наоборот, два часа на самолете это очень быстро. А потом от самолета до Да, этого но вот места. в чем вопрос? То есть, как бы, если бы аэропорт был в том месте, куда мы едем, это самый идеальный вариант, мы бы на нем именно. Один остановились, но мы приезжаем в Сочи, мы не знаем, сколько будет идти там выдача багажа и все остальное, не будет ли каких-то проблем, электрички из Сочи в Лазаревской ходят редко, 2-3 раза, и то есть если мы не успеем на ту, которая вот рядом с нашим аэропортом, который с высадкой, там буквально полчаса-час разница, нам придется 7 или 8 часов быть где-то на вокзале, что-то искать, как доехать. И это огромная проблема для людей, которые не были в этом городе ни разу. Поэтому мы, в принципе, остановились на поезде, и тут встала немножечко другая проблема. Расскажешь? Есть три поезда просто, которые идут из мимо нашего города в Лазарь. Изначально мы планировали вообще поехать в СВ-вагоне, так как, когда мы увидели первый раз цены, они нас очень сильно порадовали, но если вы вспомните 10-15 минут назад то, что мы говорили, нужно заранее делать это, покупать билеты, и сегодня с утра мы увидели цены на билеты, они стоили 14 тысяч рублей. И это а очень, место. Нет, очень а до одно да, место, это очень много. И мы не стали рассматривать этот вариант. Вообще, на самом деле, изначально мы отказались от своего по-другому варианту. То есть было три варианта. Мимо нашего города, в Лазаревской едет три поезда. Один поезд скоростной, фирменный, он идет один день 11 часов. Второй поезд, если он идет из Кирова, не помню точно, там тоже, по-моему, для Адлера, он идет один день 20 часов, это, то есть это уже 9 часов разница. Есть третий поезд, он идет один день 23 часа. Ну, то есть если рационально оценивать время, ну, конечно, лучше бы поехать на том, который едет на 9 или 10 часов быстрее. Вопрос в том, что чем по дольше поезд едет, тем дешевле билета. То есть, если рассматривать, что мы, мы купили билеты на фирменный, на скоростной поезд, выпендрешь yeah. такой немножечко, вот, если мы на нем будем ехать один день 11 часов, и мы едем в купе, не будем говорить цены, это разные вещи, то есть, будь то вы поедете с другой станции, которая ближе на 10 километров, цена будет отличаться прилично, или вы выйдете не в Лазаревском, как мы, а на станцию позже или раньше где-нибудь в ТОПСе, это тоже будет совершенно другая цена, поэтому возьмем там грубо говоря стандартное, что если мы в купе здесь едем за одно место 10 тысяч рублей, то в фирменном поезде, а в поезде, который идет на 9 часов позже, вы за 10 тысяч поедете в СВ, то есть это совершенно другой уровень комфорта, здесь вы едете с совершенно чужими людьми, там вы вдвоем поедете за абсолютно эту же цену, но мы, то есть, мы остановились, мы поняли, да, мы хотим ехать в своей в такой же цене, как в купе, все круто, классно. Начинаю читать описание, читать описание поезда, вагона, купе. Мы понимаем, что биотуалета нет. То есть, мы понимаем, что это старый вагон. Это очень плохо. Да, то есть... Я разговаривала с мамой на эту тему, она такая, ну а, ну а что такого? Ну, типа, ну потерпите. Можно же сходить заранее в туалет и понимать, что ты 50 минут, ну как бы ты потерпишь. Просто бывает иногда очень редко, в ненужный момент такие случаи, когда ну, тебе прям вообще, короче, прям, прям вот тебе вот прям в данную секунду нужно в туалет сходить. Просто я понимаю, что А ты, вообще, нет? Да, ты, ты на вокзал вышел, ты купил шурму, да, она вкусно пахла, ты захотел. А тебе через 40 минут приспичило, а у тебя остановка. И что делать в этом варианте? Бежать на вокзал, единственный вариант. То есть мы решили не рассматривать данный вариант. Плюс это старый поезд, мы не знаем, будут. Ну, какой сервис, какое состояние вагона, какое состояние тех же самых туалетов. Решили, пусть лучше, да, мы поедем с менее комфортным, но в купе. Почему, опять же, мы не хотели в купе, мы будем снимать. Мы не хотим доставлять лишний дискомфорт людям, которые будут ехать с нами. Но мы почитали все правила, которые написаны на РЖД-сайте, и там нигде абсолютно не запрещено снимать, только в каких-то определенных местах. Типа... типа кабины, вот где да. едет да. этот... Управляем, механизмы вот эти всякие, мы не собирались это снимать, мы собирались снимать чисто себя, чисто свое купе, чисто свое место. Так что мы ничего не нарушаем, так что имейте в виду. Ну да, и мы нашли немножечко рычажки давления на людей, которые поедут с нами, что если что, они начнут до нас выпендриваться, мы будем выпендриваться очень сильно. Как минимум запретим их сидеть внизу и пользоваться столом. Саша. К слову, у нас начинается отпуск, если не ошибаюсь, Сейчас 19 июля. У нас начинается отпуск. 16 июля у нас последний рабочий день на работе. Заканчиваем мы рабочий день в 5 часов. Я думаю, что, скорее всего, я либо Леша, кто-нибудь из нас пойдет пораньше на работу, чтобы закончить в 4. Это будет пятница, это 16 июля. В 8 вечера, 16 минут мы отсюда уезжаем. Это... То есть в этот же день, как мы закончили работать, мы едем домой, забираем вот их, отправляем сына в соседнюю улицу, квартиру туда, отправим ему вещи, и в этот же день мы уезжаем. Это будет, сам, это будет самый долгий день на работе, мне кажется, просто. Сейчас я зайду на сайт РЖД, и в приложении можно спокойно посмотреть, какой у вас номер поезда, посмотреть его обзор, можно, кстати, посмотреть оставшиеся места. Вот час назад мы заходили, было 82 оставшихся места в купе. К слову, сейчас 2 часа дня, билеты выложили где-то в 8 утра в продажу. Где-то 40% мест уже куплено. Нет, 82 Ой. месяца так осталось. В общем, кому интересно, может быть, поезд у нас называется 0,80G скорый фирменный Нижний Новгород Адлер. Есть огромная масса всевозможных, как это назвать, услуг вагона, вариаций, класса обслуживания, правильно назовем это так. То есть там буквы К, Э, Т и все остальное. Мы выбрали кому интересно. Опять же, купе, вагон номер 12 класса обслуживания 2Т. Здесь есть динамическое ценообразование, о чем я и говорила, чем больше купленных мест, тем цена возрастает Туалет доступен на, на всем маршруте, это биотуалет, кондиционер или климат-контроль Провоз домашних животных запрещен, вот чем у нас отличается от других вагонов То, что мы выбрали, цена абсолютно одинаковая, просто мы не хотим, чтобы к нам подселится, допустим, на верхней полке кто-то И курицы. они будут, ну нет, ну, типа что, они ну, будут нет? с кошкой Зачем? Будут ехать с собакой. Нам может скулить, орать? Нет. Оформление ручной клади сверху установлена норма багажа. Но насколько помню, это 23 килограмма человека. На монтаже вставишь, как правильно. Возможность выбора питания. Да. Мы переплатили сейчас и решили заказать себе вагон с питанием. 400 рублей разница за место. То есть есть вагоны, где не включено питание, у нас разница 400 рублей. Решили взять, потому что... Ну, просто мы, показать. Просто показать, мы не особо-то горим желанием это есть. Мы также смотрели на ютубе, как это все выглядит. Выглядит мягко, скажем, Отправить. не очень аппетитно. Может да. быть, что-то поменялось. Может быть, То есть, в чем отличие, за что мы переплатили 400 рублей? У нас на столике будут лежать газеты. К слову, уже сомнительное удовольствие. Будут лежать печенюшки, булочка, вода, влажная салфетка два вода вот два да <exit> то есть это вот ни о чем вода печенюшки, булочки салфетки влажная салфетка к слову одна штука мятная конфета одна штука и, и пакетик. чайный пакетик да и вилка с ножом все а, да <с elemental> в, <reflux> A, в принципе за всю эту стоимость нас будут кормить один раз мы определяемся с днем когда нам это нужно и с каким периодом питания, то есть либо это обед, либо это ужин, к слову, я говорю только о нашей поездке, мы садимся в пятницу в 8 вечера, в воскресенье в 8 утра мы уже приехали, мы как бы решили, что лучше нас покормить в субботу днем. на ужин, наверное, это 5 часов, то есть обед но. в 12 часов дня нам не нужен, мы только встаем днем, то есть у нас будет 5 часов вечера, да, ну, плюс-минус. даже мы не решили до сих пор, то есть это либо будет обед, либо ужин, но это будет в субботу, как мы посмотрели, либо это мясо, либо это курица, либо гречка, либо рис. Сомнительного вида. Вот. Но это не точно. Это как бы нет. Ну, просто что допоминяться за три месяца, навряд ли. Также у нас предоставляется набор пресса в дорогу, предоставляется гигиенический набор. Насколько я понимаю, это тапочки, там ложка для обуви, что-то вот такое. Постельное белье включено в стоимость даже в класс это везде. И вот один тоже сомнительный момент. Действует мультимедийный портал папучек с доступом с Wi-Fi. Я смотрела обзоры, и многие пишут, что Wi-Fi действительно не работает. Он работает прям вот метр на метр, одно место, и все. Нам оно очень нужно. Мы хотим выкладывать истории в Instagram, поэтому подписывайтесь на Instagram. Там будет все намного быстрее раньше выходить, нежели на Ютубе. Это выйдет, наверное, через две недели, как только мы приедем. А в Инстаграме это будет вот прям, ну, в 24 на 7 в процессе, когда мы будем там. Ссылочка всегда в описании. Или вот здесь, вот так вот это. Вот ну, в принципе, можно понравится. перейти по QR-коду И а, там да. будет ссылочка <laughs> На наш инстаграм Обязательно, когда вы покупаете Места на поезд Читайте, на что вы соглашаетесь Что предусмотрено Под вашим местом Потому что мы, наверное, потратили Целый вечер, чтобы всю вот эту информацию Которая есть в интернете и на сайтах Ну, как же да. Так как я не ездил ни разу никуда Это для меня будет открытием моря, вау, в 25 лет, первый раз увижу, и поэтому я очень жарю, чуть-чуть за поезда, я вообще из колхоза, блин, приехал, типа, здрасте, Настя, поэтому этим всем занималась, Саша, надо понимать, что когда ты покупаешь Ах. места дешевле на верхнюю по с разницей буквально там в 500 рублей, ты лишаешься огромного количества удобств, которые тебе, в принципе, полноправно может запретить человек, ездящий внизу, это нужно предусматривать, понимать это заранее и надеяться на, на какое-то хорошее настроение, на я не знаю, хорошее отношение человека, который поедет под тобой, что он тебе разрешит действительно поесть внизу, к примеру, одна из простых ситуаций. То есть, поэтому нужно покупать места заранее, что ты потом в последний дни не купишь наверх, и ты будешь жрать меня на верхней полке. Извините, что ты не сможешь иметь доступ к своим вещам потому что ты их закинешь вот туда наверх. Ну, и мучайся, как хочешь, чтобы достать себе зубную щетку, либо лишнее полотенце. Нам да, вам спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх. Оценивайте наши чехлы. классные зелень, классные. Стоит ли поподробнее рассказать, как же все-таки сделать, откуда взять картинку, как скачать и так далее. Пишите ваши комментарии. Ставим большие пальцы вверх под этим видео. Подписывайтесь на наши соцсети в Инстаграм.